«Агнеза-ВГ» — противопожарный высокоэластичный герметик. Применяется для огнезащитной заделки деформационных швов, универсальных проходок стальных труб и вентиляционных проходок. Герметик может использоваться в зданиях любого назначения, а также благодаря высокой эластичности в тоннелях и других объектах подземной инфраструктуры. Агнеза ВГ выпускается в белом и красном цвете, а также в виде спрея. Наносить герметик можно с помощью пистолета, шпателя и распылителя. При монтаже необходимо заполнить шов негорючим материалом – минватой или базальтовым шнуром. На очищенную поверхность поверх минваты нанесите герметик толщиной мокрого слоя не менее 3 мм. Для более качественного формирования покрытия рекомендуется нанесение герметика послойно. Агнеза ВГ быстро сохнет и обладает водостойкими свойствами. При воздействии огня герметик уплотняется и обеспечивает высокий уровень огнестойкости до 240 минут. Технические решения с герметиком Агнеза ВГ имеют сертификаты соответствия.